В далеком 1948 году родился наш папа Губанов Юрий Тимофеевич. Родился он в Орловской области, в городе Орел. И все свое детство и юность он провел именно там, в Орловской области. В 1967 году папу забирают вреда российской армии, советской армии тогда. Вот. И волей судьбы, в это время, пока папа служит в армии, наш дедушка, его папа, приезжает в совхоз имени Ленина и устраивается сюда э, на работу. Папа уже возвращается в 1969 году из армии не в Орловскую область, а сюда, в совхоз имени Ленина. И в этом же 1969 году, в декабре 1969 -го года, он устраивается на работу совхоз имени Ленина. Берут его электромонтером третьего разряда в мехмастерские совхоза. Но его папа на тот момент, Тимофей Никитович, работал заведующим гаража. Да, ну и в общем папа всегда любил очень технику и по образованию он был электрик, поэтому достаточно очень быстро обучился он и за 70-й год он повышает свою квалификацию сразу до четвертого, потом пятого и шестого разряда. И уже в конце 70 -го года он переходит на должность электрика в МЕК-мастерские совхоза имени Ленина. И в, этот же примерно, в эти же примерно года в совхозе начинается строительство дома культуры, потому что ничего такого насколько я знаю, не было никогда. И вот с усилиями жителей, которые... Сотрудников. Сотрудников числе, совхоза, да. усилиями жителей совхоза строился замечательный дворец культуры. Строился все, там были огромное количество разных субботников в это время все. Как раз строительство и начиналось вот во время субботников этих. Да, но ну, насколько я знаю, просто приходили люди сами на общественных, таких добровольных началах, помогали строить Дом культуры, чтобы было какое-то э, классное место, куда можно будет ходить, отдыхать э, в совхозе имени Ленина. Ну и так получилось, что папа участвовал в строительстве Дома культуры э, с самого его начала, и э, можно сказать, что знал каждый уголочек, каждый проводочек Дома культуры, потому что все это прошло через его руки, через его глаза, и э, с открытия он работал именно в ДК. Вот вместе со своими коллегами они, скажем так, поднимали культуру совхоза имени Ленина, потому что был такой замечательный музыкальный руководитель совхоза имени Ленина, Сергей Астахов. И тогда вот они с папой очень сильно дружили. И я помню, что даже у меня в голове этой памяти осталась. Эта фраза такая, что Тимофеич, давай будем с тобой поднимать культуру, приучать хорошей музыки наших жителей, это а то что они там непонятно что слушают, непонятно что поют. Да, и тогда был создан, наверное, первый вокально-инструментальный ансамбль совхоза Миленина, который отличался э, таким красивым по тем временам репертуаром, и это, наверное, был единственный коллектив вообще Московской области, у которого не только была своя хорошая репетиционная база, но и были свои собственные костюмы. Вот пап с этим коллективом, в том числе, тоже работал какое-то время. Да, первый ДК, он был э, достаточно очень интересный, и те, кто никогда не видел фотографии того что было раньше вот сейчас могут обратить за нами на экране очень классная фотка многие даже не знают о существовании того что там была оркестровая яма и всех кто выходил на сцену всегда предупреждали аккуратно только туда не упадите потому что она была достаточно большой и можно было очень сильно покалечиться когда ты э, случайно мог бы туда нырнуть как говорится ну, делалось это все для спектаклей для больших конечно да, флёр стоял даже суфлерная будка насколько я помню была и суфлер помогал, работал. но ну, вот на, на этой фотке прям большая оркестровая яма. Она со временем становилась все меньше, меньше, меньше. Сейчас ее в принципе нет. Э -э -э вот. Ну потому что уже новые технологии. совсем Но внизу если подвал залезть, и она, и присутствует. И она присутствует. Да, ну вот так получилось, что папа очень много, много времени находился в ДК. И естественно мы вот как дети туда часто бегали, смотрели что что же там происходит, где, почему, тоже все было интересно. Вы вот. ну, в подвал или подняться на чердак? Да, ну к этому, я думаю, мы еще вернемся. в этом я обязательно в двух словах еще расскажу. Вот. Пап всегда очень любил технику, обожал машины. И у меня вот в памяти это навсегда останется, как он своему другу по телефону. Объяснял, как нужно перебрать двигатель на «Жигулях». Вот. И поэтому и у нас первая машина была от «Жигули». Вот сейчас наша замечательная семья на экране. Наш первый автомобиль, на котором мы ездили, это была «Жигули» 11-я модель. Вот. И... Я например, очень хорошо помню, когда приехал с магазина этой машине, мы поехали кататься по совхозу. Катались, он нас забирал от третьего дома, и мы прокатились по старому поселку нынешнему. Ну и вот как-то любовь папы э, к технике, к автомобилям его э, привела в диагностический центр совхоза имени Ленина в, в начале, по-моему, 80-х годов. Он туда переходит на работу, потому что очень ему нравилось двигатели перебирать, что-то делать. Ну и там, честно скажем, зарплата была там немножко побольше, чем в ДК. И вот, и папа переходит туда. Направили там усиление. Ну, можно сказать так, да. Переходит туда. И где, в принципе, очень неплохо развивается его карьера, назовем это именно так, потому что проработав обычным мастером, он потом впоследствии стал начальником мехцеха, был начальником холодной стоянки и э, работал потом э, инженером по технике безопасности всего совхоза имени Ленина, обучал сотрудников, обучал э, персонал. Вот. Ну и, в общем, с его помощью там проходили все практику, готовились, скажем так, к тому, чтобы все везде на работе было отлично и замечательно. Ну и в те времена в совхозе была пожарная дружина, назовем, ну или пожарная команда, можно ее так назвать. И это Добровольная пожарная дружина совхоза имени Ленина. Да. Именно так она называлась. И они участвовали, всегда участвовали во всех соревнованиях Ленинского района. И неизменно совхоз попадал в тройку, но чаще всего это было первое место. И такая была гордость совхоза имени Ну а мы гордимся тем, что папа отвечал за эту бригаду. И вот эта пожарная машина, которой там было очень много лет, она была в идеальном просто состоянии. И за ней следили. По-моему, а ГАЗ-53 был. Да, это был ГАЗ-53. Она как раз в мехцехе базировалась, стояла за ней следили, и она была в отличном состоянии, вот, я думаю, что, конечно, тоже там благодаря папе была именно на ходу всегда, вот, ну и потом папа так перешел вновь в ДК, в дом культуры совхоза имени Ленина, после реконструкции его, ну если я не ошибаюсь, его, по-моему, даже Позвала туда Манелис Николаевна, которая была директором декана на тот момент. Она ему ну, предложила. Ну и был нужен тот человек, который хорошо знает, разбирается во всех нюансах, чтобы заново все не изучать. Нужен был человек, который бы был знаком со всеми теми внутренностями самого помещения. Ну и вот да. И после, скажем так, капитального ремонта в это пруд восьмидесятые года были, насколько я помню. А нет, 80 восьмидесятые года папа перешел, получается, в мехце, да, это был 2008 год, 2008, и у меня что-то в памяти все поперепуталось, мы это потом вырежем, в 2008 году папа вновь возвращается в Дом культуры совхоза имени Ленина, и пригласила его туда директор э, Дома культуры на тот момент, Манель Саниль Николаевна, Николаевна, э, который просто был нужен, там, человек, который бы хорошо знал все помещения, знал, где лежит проводка и так далее, и тому подобное. Вот. И он не бросал работу в ЗАО, он, скажем так, совмещал работу в поселке, в ЗАО совхоза имени Ленина и в Доме культуры. И всегда участвовал активно в общественной жизни. Вот на фотографии, как раз на демонстрации они, по-моему, это был день города Видное, куда ездил весь совхоз имени Ленина. Ну и вот папа такой вот, как знаменосец, там был с флагом совхоза имени Ленина. Вот, дружными, стройными рядами они все проходили по замечательным дорогам города Видное. Ну и так получилось, что мы очень часто, да, вот 85 лет совхоза имени Ленина, папа на сцене, здесь он активно уже... Трудится, помогает, чтобы все, все четко все концерты проходили, все выступления, совещания и так далее. Кстати, про концерт очень хорошо помню. 80, 1982 год, когда был большой рок-фестиваль в Доме культуры. Я лично будучи маленьким ребенком. Приходил на это смотрел. И тогда очень ярко помню, выступали группа Браво и группа Ронда с Александром Ивановым. Мне например, понравилась очень группа Ронда. А папа говорит: Да, не ерунда, вот-вот Браво, вот отличные. Это был 1982 год. Огромное количество было зрителей, потому что была такая большая редкость, чтобы в таком большом зале, на 600 человек, сразу несколько рок-коллективов на тот момент известные по России, там Браво и Ронда приезжали к нам, и все это происходило достаточно часто в доме культуры. А у меня, кстати, другое, еще одно воспоминание есть. Я помню, что как-то было выступление такого цыганского коллектива, большой, большой коллектив цыганский приезжал. И там у барабанщика сломалась а, педаль на бочке. И вот папа во время выступления, я это прекрасно помню, бегал на сцену, прямо у него брал эту педальку, ремонтировал за кулисами, выносил, ставил ему обратно. Вот. Но ну, и опять же, да, подтверждая слова Аркадия, действительно полный зал был битком, места практически не было. И, вот, и с удовольствием все ходили на культурные мероприятия в Дом культуры совхоза. Вот. Ну а... Мы маленькими, да, правильно кажется, сказал, часто с папе приходили на работу, потому что все было интересно, где что как находится, ну и даже удалось побывать святая святых, да, и в подвальных помещениях, и вот как-то мы на крышу, не на крышу, а на чердачное помещение поднималось, что мне пригодилось сейчас мне в моей жизни, и вот, потому что, ну так вот к сожалению получилось, что папу мы два года назад потеряли, и э, тогда я пришел к директору и просто э, сказал фразу свою, что ну, если вы не против, я готов как бы, помочь вам в каких-то вопросах да, и вот остаться на папиной должности, вот, потому что у меня были свободные э, дни, когда я мог себя посвящать, и в том числе Дому культуры. Вот. И э, так начал я работать, э, скажем так, перехватил стафету у папы, и официально работаю в замечательном Доме культуры совхоза имени Ленина. Ну, Здесь Саша официально работает, то, да, Я ну, меня привлекают на подхвате на помощь, когда что-то нужно делать, да, такого как фриланс-сотрудника, где-то помогать в каких-то крупных мероприятиях или каких-то интересных событиях. Соответственно, я там в свой вклад вношу тоже по мере своих возможностей и необходимостей. Ну как-то нам папа в свое время привел, вот эту любовь к музыке привил, любовь к сцене, поэтому мы на сегодняшний день работаем оба ведущими, вот, и в том числе и в Доме культуры. На всех мероприятиях я сейчас помогаю в качестве ведущего, вот, с удовольствием это все делаю, на благо детишек, которые занимаются у нас в нашем замечательном культурном центре поселка Совхоза имени Ленина. Ну и э, вот то, что маленьким побывал в ДК, очень даже пригодилось. Вроде так никогда не подумаешь, что эти детские воспоминания тебя могут где-то там повести. На самом деле вели очень, и очень круто вели, и очень здорово помогли. Э, недавно мы делали, э, скажем так, ребрендинг Дома культуры, новую инсталляцию по звуку, по свету. Экран замечательный у нас появился, в общем, все сделали по последнему слову техники, чтобы все действительно у нас было великолепно, классно, замечательно. И сталкивались с некоторыми вопросами, там, допустим, по инсталляции, а где вообще проложено все, где вот эта коммутация и так далее. Здесь я просто благодаря своим детским воспоминаниям говорил, о, так вот там можно подняться, да, и вот... Под крышей там вот эти вот идут провода только вот здесь можно ходить здесь нельзя и действительно вот детская память привела туда куда нужно вот и это нам даже помогло вот сделать сейчас то что на данный момент в культурном центре в доме культуры находится ну и я думаю что все это мы будем конечно развивать с большим удовольствием да и вот Продолжать так... делать то, чтобы папина фамилия звучала по-прежнему в совхозе красиво и ярко. Да, я, ну вот я всегда буду вспоминать, что когда вот мы папу потеряли, да, и я звонил всем его друзьям просто по телефонной книжке, вот, чтобы пригласить, попрощаться с ним. Вот, и все они в один голос сказали, что ребята вот, у вас действительно замечательный папа был, у него было очень много друзей, у него действительно были большие связи, он всегда бескорыстно всем помогал, работал, вот, и очень много добрых слов я услышал именно о папе в этот момент, и я понял, что вот именно так и нужно жить в этой жизни, да, делать добро, вот, и поэтому оно всегда тебе возвращается, вот, поэтому э, папа занимался культурной жизнью в поселке совхоз Миленина, и мы с удовольствием вот эту эстафету э, берем в свои руки. Пап, сейчас будет... ты говорил, вот такая фраза была, когда как, случилась какая-то проблема, что-то нужно было там решить или сделать, он все время говорил одну и ту же фразу, сейчас разберемся. Да, сейчас разберемся. Это любимая фраза была, сейчас, сейчас разберемся. Вот, и мы, мы только за, что если наши дети тоже каким-то образом будут связаны с Домом культуры, но сейчас... Они действительно связаны. У Аркадия дочка занимается вокалом. У меня мой сын периодически... и рисованием, и вокалы, и рисованием да. в том числе. Да. У меня мой сын периодически приходит, помогает нам во время мероприятий. И тоже вот как, как, как фрилансер, какой-то, да, где-то пока вот там работник за кулисии назовем это именно, где-то что-то преподнести, что-то поднести, там баннер повесить и так далее. Ну, просто сам рвется, говорит, папа я тебе помогу. И, вот. и он прекрасно знает, чем занимался его дедушка где он работал, вот, и мы с удовольствием продолжаем вот эту династию, которая есть в нашей семье, династия, которая связана с совхозом имени Ленина, вот, наш дедушка работал, наш папа работал, мы с удовольствием тоже работаем здесь.